Крошка и Книга из серии коллекция мультфильмов. С этой книжкой ребенок сможет послушать известную сказку про Крошку и Нота, а также ответить на вопросы и услышать веселую песенку. При открытии книжки сказка начинает рассказ. Если нажать на кнопочку, то воспроизведение остановится. Давай ответим на вопросы. Для ответа «Да» нажимай зеленую кнопку. Для ответа «Нет» – красную кнопку. Мама-еномиха отправила крошку енота на кнопку. И про Нажав на нотку, ребенок послушает песенку.